Друзья, всем привет! Сегодня 7 апреля, предпасхальный день. Мы снова с вами на рыбалке. Как вы можете видеть рыбаков сегодня очень много. Сегодня, когда приехали на берег выгружаться, было 8 лодок. То есть полностью был забит берег. И это только на нашем месте высадки. Там чуть ниже по течению, метров 300 от нас, еще один берег для высадки. И там полностью забит машинами. Друзья, сейчас хочу вам показать, сколько рыбаков на воде. Смотрите, а еще сколько идет за мной. Наверное, все хотят перед Пасхой хорошенько порыбачить. Так, друзья, мне очень повезло. Мое место, которое я до этого расчищал, оно свободно, несмотря на то, что какое количество рыбаков на воде. Вот, я еще заехал, его почистил, потому что там был вот этот очеред, тосник поломанный, да, вот он там был полностью на моем месте, я расчислил для того, чтобы комфортно рыбачить. Вот, сейчас буду кормиться и, соответственно, раскладывать свои снасти. По наживкам сегодня традиционно, это у нас, куда-то собрался, это червь с компостной ямы, пахнет очень хорошо рыба. На него будет активно плевать, Но это в первую очередь красный. А мы, конечно, сегодня пришли за красноперкой, либо же плотвой Вымя оранжевая. И опарыш. Вот сколько его сегодня. Сегодня с запасом взял. Потому что в тот раз опарыш сделал погоду. Кормиться будем пшеничная каша с макухой запаренной. И добавим сюда еще одну вот этой прикормки. Она такая сладковатый вкус, ну, точнее запах имеет сладковатый, то есть как печенье, либо вафли, то есть тоже, я думаю, свою роль сыграет, и плюс она, соответственно, дает такой, ну мало того, что муть и оранжевый оттенок при кормке, то есть, я думаю, будет интересно, Все, сейчас кормится и потом включусь еще, вот пока есть время, хочу немножко рассказать о своей снасти, удочка 4 самая обычная, называется Elegance, то есть, ну, китайская какая-то. И, понятное дело, что есть стеклопластика. Вот. Э, поплавок у меня полтора грамма. Оснастка у меня основной грузик. И подпасок. Ну, и поводок сантиметров 15. Крючок по европейской классификации там десятый номер вот крючки покупал на алиэкспрессе это китайские крючки там в наборе идут либо 200 либо 400 либо 600 крючков кстати крючки хорошие из хорошей проволоки и достаточно острые. то есть если рыба засекается как правило она уже не сходит то есть если хотите я ссылку в описании оставлю зайдете посмотрите я их рекомендую стоят они ну честно говоря смешные деньги по моему 55 гривен, плюс доставка там где-то полтора доллара. Ну, пускай 85 гривен у вас выйдет, но у вас будет 200 крючков, и они разных номеров идут. То есть от, от маленького до карпового крючка. Ну, и обычная катушка. Обычная катушка, то есть здесь такой стопор, то есть удобно, если, допустим, надо уменьшить длину основной лески, а потом, когда вываживать, увеличить, то нажали, и она увеличила длину. Ну, и, соответственно, леска 0,18, Поводок у меня 0.12. Ну вот, друзья, первый карасик на сегодня. Знал, что он первый подойдет. Смотрите, сегодня будем ловить здесь, я думаю, конечно, и красноперку и карася. Вот, Но если будет попадаться постоянно вот такой карась, то я в конце рыбалки его, скорее всего, что выпущу. Мне он не нужен. Я на засол. Уже достаточно карасей таких поймал. Вот. Если будет крупный особь, я их буду оставлять. А если маленький, в конце рыбалки мы их выпуск... на крючке использую э, Вымя и подсадку двух опарышей. Вчера неплохо работало, поэтому решил сегодня попробовать на него. Э, первый край взял достаточно быстро. И минуты не прошло, когда началась поклевка. Ну и классическая карасевая. Подплавок чуть-чуть приподнял и немножко повел в сторону. Все, подсечка. Он у нас. Сейчас надел червя, поклевки идут, но не такие осторожные-осторожные. Так чуть-чуть взял, притопил, поплавок отпустил, притопил, отпустил, то приподнимет, отпустит. Да, как же долго он мурыжил, а? как же нежно он брал, то поднимет поплавок, то притопит. О, Вот это я понимаю. Смотрите какой, какая зачетная плотвица. Отличная. Взяла на бутерброд опарыш червь. А что ж такое? Отпусти. Как вам? А? Красотка какая. Первая. Отличная. Я за тобой шел. Ребятушки, смотрите какой, какой краснопер, какая красавица, вы посмотрите, это же просто, вот эта рыбка, я думаю, стоит вашего лайка, вы посмотрите, какая классная, и взяла сразу же, только кинул, сразу практически в лед и повела, какая же она красивая, обалдеть, вот это начинается рыбалка. Вот, еще одна красноперная красавица. И смотрите, она вся такая именно хорошая, мерная, в ладошку. Это определенно подошла крупная стая красноперки, возможно, вместе с плотвой. Я догнал карася, что это меня очень, кстати, радует. Вот, смотрите, какая красотка. М -м -м -м -м. Я доволен безумно. Только что я поспешил очень сильно только начала вести, надо было и дать чуть-чуть заглотнуть, Но я думаю, сейчас она сразу доводится, если это красноперка, она сразу возьмет. Ладно, если бы карась сходил, а так сходит именно та рыба, за которой я приехал, красноперка и плотва. Ну, наконец-то, ребят, после третьего схода, вот это первая рыба, которую взял, это просто, конечно, кошмар. Я уже начал психовать ну, три раза и три схода. Причем краснопер, плотва и карась. Ну, это такой нормальный карась. Вот такого, может быть, и заберу. Ну, маленький отпускной карасик. Закинул. С левой стороны там как раз солнышко проглядывается. И как раз на том пятачке, возможно, рыба собралась. Но если там стоит карась, будем кидать в другое место. Опять поплавок играется. Такое ощущение, что такая же, как только что я достал маленькая. Со всех сторон его обсасывает. Но взять не может, крючок достаточно большой для нее. Вот это уже такой приличный экземпляр. Мне уже такое нравится. И скорее всего, что с икоркой. Смотрите, какой красивый. А? Ну, конечно, конечно. Последние попытки. Нет, ну ты пойдешь в садок. И вот тебя, скорее всего, что я отпускать не буду. Что ты слишком красивый. Я такое удовольствие, ребят. Смотрите, как поплавок начинает играть. Ты понимаешь, что рыба есть ты ее поймаешь и когда ты ее все-таки подсек и она начинает сопротивляться вот это усилие которое она дает на удилище когда ты с ней борешься это такой кайф неописуемый думаю вы меня поддержите вот ну, наконец-то у нас проплюнулась и красноперочка неплохой экземплярчик на сушку самое то еще одна маленькая красная перočка но он там стоит с правой стороны а видно дали небольшое течение и я часто там цепляюсь за траву вот она видно в той травке и стоит красно солнышке греется она в травке стоит Хочется, конечно, более крупную особь поймать, но и такая очень радует. Красята мы всегда успеем поймать, даже летом. Вот с красноперкой сложнее. Как же мне нравится наблюдать, как поплавок играет. Вообще супер. Ты просто отдыхаешь душой и телом. Не, ну, телом, конечно, я, может, погорячился, конечно, сидеть там по несколько часов в лодке Не так-то и легко. Потом и спина болит, и ноги текают всякое бывает но удовольствие от рыбалки перекрывает все минусы вот. это уже поинтереснее экземпляр боже ну как мне нравится красноперка я думаю вы со мной согласны что это наверное если не самая красивая то одна из самых красивых рыб то ты посмотри какая шустрая и не хочет идти в садок. Все, поймал наконец. Вот. вот это гораздо приятнее. Только кинул, вот только кинул, сразу схватил и поймал. Но я дал ей, конечно, заглотить полностью, потому что вот эти сходы, которые у меня были, они мне очень сильно раздосадовали. Я решил не повторять своих ошибок. Я закормил место, вот, буквально минут наверное, 10 не кидал, для того, чтобы его подошла. Ух, ребята, вот посмотрите на этого лаптя, вы посмотрите на эту мамашку, вот это да, Ух, у меня аж мурашки по коже посмотрите на нее сейчас я ее минутку вот так возьму какая же она огромная посмотрите ого икорная классная вот это было удовольствие ее тянуть ты шо бомба вот эта рыбка бомба я думаю вам она понравилась я сам конечно ничего не могу отойти от этого как она ударила в руку когда я ее подсел Вы бы это прочувствовали красавица красноперочка вот такая красивая ну конечно плавнички у нее это красный красный цвет он просто завораживает такая же красивящая. а еще знаете когда вот так они в рядочек висят сушатся эти красные плавники вообще красота такая гирлянда так, сейчас, наверное, надену красного опарыша, потому что он немножко так разбавляет общую картинку. И как мне кажется, более активно берут рыбу. Вот, Кинул сюда чуть-чуть поближе к себе. И сразу, как только приманка оказалась в воде, сразу ее атаковала эта красноперка. Сейчас буду кидать поближе к себе. Хочу красноперку не карася. симпатичный карась я ему дал все-таки захватить хорошенько он повел уже практически завел в тростник но я его оттуда выдернул хотя у меня удочка в принципе не для выдирания а из камышей потому что она у меня такая больше медленного строя чем быстрого для карася и для выдирания из камыша надо именно быстрого строя она более жесткая у меня такая помягче. Но зато все удары, вот рывки рыбы, когда она подсеклась, все чувствуется. Вот так вот. В лед взяла. Только кинул, сразу уверенная поклевка. И она в садке. Вот неплохой карась смотрите что сделал добавил просто кусочек небольшого вымени потому что мне честно говоря надоело уже что они постоянно обсасывают опаруш мне их надо менять а вымя думаю прослужит ну хотя бы полчасика потом поменяем на другое он возле поблока камыши велится рыба там стоит и видно он туда выходит для того чтобы взять приманку немножко подуть их клев Поэтому думаю еще закормлю немного места. Минут 10 как раз отдохнул. Это уже, честно говоря, столько времени на воде спина уже затекает. Блин, не взял подсаку. Это такой крупный карась. Сейчас попробуем его, конечно затянуть в лодку быстренько Оп. смотрите какой красавица еще надо зацепился а. О, отцепился хочу вам поближе показать этого красавца смотрите какой хороший увесистый игра просто завораживает как говорят, что можно вечно смотреть, как горит огонь, как течет вода. А я еще добавлю, как плюет рыба. Ну, ребята, сегодня, конечно, рыбалка бомба. Я вот смотрю, другие мужики стоят там сзади меня. То есть они пока что слабо отловились, а собираются вообще домой. Вот так вот. Долго, конечно, нам рыжило. Я уже думал менять наживку. Но сейчас, в принципе, это и сделаю, потому что уже опарыш обсосанный полностью. Вымя уже полностью потеряла свой цвет, ну, такое еле-еле оранжевое. Оно уже не привлекает рыбу. Сделаем новую. я думаю, что клев заново активизируется. Наконец-то дождался. Наверное, минут 10 не клевало. Вот хорошая платычка влетела. Клев, конечно, такой же. Под утих, может из-за того, что солнце поднялось слишком высоко и уже, честно говоря, жарит капитально. Я уже снял свитер, я уже снял куртку, сижу в одной кофте. Реально очень тепло, у нас же как всегда весна приходит нежданно-негаданно. Еще неделю назад у нас морозы были, а теперь у нас жара. И еще один карась. Кстати, что хотел еще сказать. Я вот любитель такой поплавочной рыбалки, то есть я не люблю так закинуть поплавок. И он тут стоит 10-15 минут на одном месте, пока рыба к нему подойдет. Я люблю кидать вот разные точки. Я очень часто перезабрасываю его. Потому что считаю, что вот именно на падающую приманку, либо когда я подыгрываю удочкой, рыба активнее берет. Соответственно, мне проще несколько раз покидать по разным сторонам. Грубо говоря, этого уже озерца, который я да, сделал специально для себя. И найти рыбу, где она стоит, чем ждать, пока она сама подойдет. Ну вот хорошая красноперка. Ну очень рыба вяло стала брать, как захватила жадная какая. Там надеюсь, это не одна такая жадная. Там хотя бы еще что-то 10 пускай будет с одного места. <звы> Пока я этого тянул, других видно карасей распугал, только чтобы мышал ушли ничего подойдут еще кстати ребят что хотел сказать уже появились комары поэтому если кто-то собирается в ближайшее время на рыбалку то лучше запастись вам уже спреем либо кремом против комаров друзья не успел включить камеру вот какой красивый краснопер попался Вон. Красавец. О, какая отличная рыбка. Как же она мне нравится. Я вам передать не могу. Наверное, одна из моих самых любимых. Вот такая. На, парыш взяла. О, красивая красноперочка. Взяла сразу же. Как только подсадил свежего опарыша. Вот такой пучок. И она на него соблазнилась. Вот такую вот красавицу поймал. Красивая красноперка. Как она шевелит плавниками, а? Какая красота. И размер но хороший как раз под пиво либо квас ну кому как нравится подойдет какая хорошенькая тоже тоже долго мучила но потом решила брать вот смотрите какая красавица Я уже думал собираться домой, но если будет клевать такая красноперка, то я готов задержаться. Вот, какая красотка. плотвица примерно таких же размеров, может даже вообще в одной стайке ходят. Они иногда по весне собираются плотва и красноперка в один косяк. А уже летом они расходятся, ну и соответственно и группы становятся у них поменьше. и они уже, как правило, красноперка и плотва летом не соседствуют. только что я рассказывал про красноперку и плотву где они обитают, там весной, летом. Я понимаю, что для рыбаков со стажем эта информация может быть слегка смешной, потому что вы ее и так знаете. А для новичков в рыбалке, я думаю, эта информация будет полезна. И снова карась. Вездесущий карась. Сейчас как бы можете сказать, что что ты ворчишь. Это карась, это рыба. Да, согласен. Еще пару недель назад мне это было за счастье. Просто увидеть клев. После этого зимнего, долгого перерыва, когда я только смотрел видео летние, весенние, вот, мне очень хотелось на рыбалку. Да, это было бы счастье. Но сейчас, когда я понимаю, что можно ловить либо плотву, либо красноперку, ловить карася, конечно, уже не особо хочется. И я вот что думаю. Почему сегодня могли быть либо сходы, либо рыба берет не так активно, хотя долго играется с крючком и наживкой. Может быть из-за того, что размер крючка великоват, это десятка, международная классификация. Если бы поставил бы 12, возможно было бы все лучше. Он поменьше, соответственно рыба по не брала. Кто его знает. В следующий раз обязательно мы пробуем. Сейчас уже, честно говоря, нет желания перевязывать крючок, потому что сегодня, чтобы вы понимали, три раза обрывался. Вот Уже надоело. Ой, хорошая мамочка такая попалась вот это она крутая ребята смотрите какая красотка попалась какая же она золотистая зелено-бронзовая с красными плавниками просто красавица и взяла как положено как настоящая красноперка Ребят, ну уже день подходит к своему завершению, уже 4 часа дня, я думаю, что уже буду скоро собираться и заканчивать рыбалку, хотя конечно не хочется, рыба есть, рыба клюет, хоть и не как из пулемета, ее надо немножко поупрашивать, но она клюет, и это сегодня очень порадовало. Еще одну красавицу поймал. Тоже долго мурыжила. Просто остановилась. Думаю, ну ладно. Наверное, уже все прекратило играть. И тут на тебе. Поднимаю, а там такая красота сидит. Так, ребята, наверное, это будет сейчас последняя рыба. И все, я буду сматывать удочки. Уезжать, конечно, не хочется, но просто еще до берега плыть, минут 40. Моя сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Рыбалка была просто замечательная. Я полностью ей доволен. День сегодня оправдал все ожидания. То есть мало того, что хорошая погода, очень тепло было, клевала рыба отлично. Даже несмотря на то, что с утра и в обед она клевала, э, ну так сказать, не хотя. Наловила сегодня достаточно. Ну где-то в районе, наверное, 7 килограмм. Но ну, надо учитывать то, что я все-таки карася мелкого отпущу. Его было, ну, в принципе, много. Вот сейчас я вам покажу свой лоб. Вот. Полностью мой лов. Сейчас я вам покажу, какие были экземпляры. Сегодня, конечно, порадовали некоторые экземпляры красноперки. Сейчас я вам покажу вот эту. Вот, смотрите, какая красавица. Вот, ребят, рыбы много. Рыба разнообразная. Красноперка, как я уже показывал, очень хорошая. Плотва была хорошая. Карась, ну, там парочку таких хороших, которые действительно я заберу. Все остальное, мелочь я буду отпускать. Ну все, друзья, буду заканчивать. До новых встреч. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. И до встречи на следующей рыбалке. Пока!